Как себя вести, если мужчина постоянно рассказывает о своей бывшей женщине? Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова Елена Алексеева. И мы разбираем непростые ситуации, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Смотрите, значит, что мы можем сделать в такой ситуации? Да, там мужчина часто рассказывает, вот мы там как мой муж говорит вот мы там с паки ездили туда-то туда-то да? или мы с ним куда-то едем уже много времени едем да там какие-то э, ситуации когда уже все закрыто новыми якорями да? то есть везде где он был с предыдущей женщиной мы уже туда съездили но он продолжает иногда какие-то истории вспоминать да? и я ему всегда говорю мне больше нравится с тобой быть наедине, без третьих лиц. Давай не будем больше вспоминать о бывших, потому что мне некомфортно. А, то есть я ему иногда это напоминаю. Но я очень долго вообще никак не реагировала. То есть я спокойно слушала. У меня не было триггера. Да? вот У многих это триггер такой, который а, прям включает какое-то внутреннее нервное состояние. Да? Может быть неревность, но какое-то неприятное состояние о а бывшей женщине вспоминает. Вот это, наверное, самая большая проблема. Это вот этот триггер, то есть с ним нужно работать. Этот триггер – это про вас, это не про мужчину, это про вас. То есть у вас внутри есть такая часть, которая цепляется, или за которую можно зацепить, да? за которую можно зацепить воспоминаниями из прошлого. Ее нужно прорабатывать в сессии с мастером, да. А одной чаще всего не удается ее проработать. Здесь нужно хорошо проработать вот эту составляющую. Тогда она перестает вас триггерить. То есть он рассказывает, а вы как, как будто это вас никак не касается. То есть вы никак не включаетесь в это состояние какими-то негативными эмоциями. Вы спокойно на это реагируете. Можно сказать так же, как я сказать, да, давай мне больше хотелось бы побыть с тобой наедине, чем втроем общаться не хочется больше вспоминать о бывших ну можно сказать я же тоже могу вспоминать какого-то бывшего но вряд ли тебе это будет приятно то есть здесь можно такое и если мужчина продолжает э, вспоминать да то здесь э, можно сделать более жесткое такое применение силы можно сказать да не физической конечно а такого момента сказать знаешь я вижу что ты еще не готов к новым отношениям ты все еще в своем сердце держишь ту женщину и давай сделаем так разойдемся и когда у тебя в сердце ты освобождишься от этой женщины напиши мне если я в это время не буду занята мы можем с того момента начать нашу общую жизнь либо попробовать его послать какому-то мастеру. да, То есть сказать, слушай, я знаю хорошего психолога или там, не знаю, квантового психолога, астролога, который работает в этой теме, который поможет тебе освободиться от этого ощущения, что женщина э, в твоей жизни все еще присутствует. да, То есть поможет разъединить э, вот эти два составляющих. Потому что на самом деле, когда мужчина постоянно вспоминает, он в сердце все еще держит эту женщину, и у вас такая три... Триптико создается. Не действительно в тонком плане вы находитесь втроем. И хорошо, если не вы третий лишний, да? а то может быть и ощущение, что вы третий лишний. Это очень некомфортное состояние, и с этим нужно заниматься. То есть мы думаем, что с нами происходит только то, что мы видим своими глазами, можем потрогать. Но на самом деле есть еще такие вещи, которые мы не можем потрогать, но они очень мощно дают, включают в нас вот эти ощущения, которые. Некомфортные. И не нужно с этими ощущениями постоянно жить, нужно с этим работать. Если это вас особенно триггерит, да, девушки, приходите ко мне на, э, в работу. Да. Чтобы попасть ко мне в работу, нужно попасть сначала на диагностику. Две в неделю я провожу диагностики бесплатные, остальные чаще всего со скидкой. Да. Можно увидеть в моих э, в соцсетях предложения и на такую диагностику со скидкой. Но можно попасть и на бесплатную диагностику. На бесплатной диагностике мы с вами знакомимся, смотрим, чем я могу вам помочь, что нужно делать именно в вашей ситуации. И в работу беру я не всех, поэтому можно не бояться подать ко мне на диагностику. Если я вижу, что я вам могу помочь, то я, конечно, вас беру. Ну и просто из любопытства, конечно, тоже нет никакого смысла приходить на диагностику. Да? То есть любопытство – это не лучшее качество, которое чаще всего помогает нам испортить наше будущее, нашу судьбу, нашу карму. Но если вы хотите с этим поработать, приходите, пишите мне в личку, можете писать, что Елена посмотрела твой ролик, хочу проработать. Вот это отсоединение, да. То есть женщинам тоже нужно отсоединение от бывших мужчин, потому что идет энергопотеря. Пока у вас идет соединение с бывшими мужчинами, пока вы не сделали в практике вот это рассоединение, вы свою жизненную энергию ежедневно сливаете в него, как сообщающийся сосуд. И мужчина уже не приносит вам зарплату, не живет с вами вместе, он уже ушел из вашей жизни, он живет уже с другой женщиной. Но вы продолжаете кормить его своей жизненной энергией, что очень важно понимать. И это не нужно делать. Хорошо, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, свои вопросы. Благодарю вас за все комментарии, которые вы мне пишете. И жду вас в личку, пишите мне в личку, здесь в ютубе внизу есть мои контакты, в других соцсетях, где мне можно написать, и мы с вами договоримся о встрече на диагностику. И увидимся в следующем видео, с вами не прощаюсь, пока-пока.